Та награда, которую дали в этом сезоне Арси Бьюфорду, э, а именно лучшему генеральному менеджеру, э, ну, лично у меня вызывает определенные вопросы. За весь период его работы со сперс в качестве генерального менеджера, а это 12 лет, то как минимум на одну такую награду он наработал. Сперс э, 16 сезонов подряд, ну 12 с ним, 4 без него, проводят э, с более чем 50 победами в сезоне. Это рекорд NBA. Те сезоны, когда были выбраны Ману Джинобили под 58-м номером, Тони Паркер под 28-м номером э, на драфте, э, даже тогда он эту награду не получил. Почему именно сейчас клуб э, взял Марка Белинелли, э, того итальянца, который, которого научил э, осмысленным действиям Том Тибода в Чикаго э, и продолжил его учить Грег Попович. Uh, еще его действия. Он дал uh, два довольно неоднозначных контракта. Uh, вот писал сперс контракт с Ману Джинобили, очередной контракт с Ману Джинобили на такую сумму, что вызвало в принципе у многих любителей баскетбола вопросы, не сильно ли много uh, будет получать Ману Джинобили в связи с тем, что его игра становится слабее, по мнению многих специалистов, что он uh, уже не играя такую э, важную роль в построениях Сперс. И второй контракт ⁇ Тиагосплиттера, который тоже вызвал э, достаточно много вопросов и э, сомнений относительно того, что он заслуживает эти деньги. Но я считаю, что больше лига, наверное, не увидела более достойную кандидатуру, которая именно вот на 100% заслужил эту награду. Все-таки я склоняюсь к тому, что это такая какая-то выслуга лет, наверное, бьюфорду. Хотя игра Сан-Антонио, победа в региональном чемпионате в любом случае имела не второстепенное значение при определении лучшего генерального менеджера.